Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите «Кулинарную пропаганду». Вчера мне на глаза попался рецепт бубликов московских. Причем автор заявлял, что он в точности соответствует ГОСТу. Я попробовал приготовить и был разочарован. Нет, изделия получились очень даже вкусными. Но ничего похожего на те самые бублики московские из детства и близко не было. И мне пришло в голову, что на основе этого рецепта можно получить вовсе замечательные булки. И сейчас я собираюсь эту идею проверить. Рецепт чрезвычайно простой, но растянут во времени. От начала момента готовки до поедания уйдет примерно 4,5 часа. Но за это время вы своего личного времени потратите 25 минут от силы. Так что если вы все равно собирались сегодня полдня дома проторчать, присоединяйтесь. Этап первый. В муку высыпаю сухие дрожжи, перемешиваю, добавляю теплую воду. Ну и быстро смешиваю до однородности. Отлично. Теперь надо накрыть пленкой, чтобы не пересыхала опара. И убрать куда-нибудь на два часа. Я в духовку уберу, чтобы чашка на кухне не мешалась. Здесь и сквозняков нет, и лампочку можно включить для тепла. Как раз хватит, чтобы тест нормально поднималось. Итого пять минут потратил, опару замесил. Два часа прошло, опара отлично запенилась. Воду сюда и быстро перемешать. Теперь соль, сахар, вторую часть дрожжей и немного ванильного экстракта. Опять перемешиваю до растворения. Можно и в кухонном кабане все делать, кому как удобнее. Я так и сделаю, но такое тесто без проблем руками вымешивается. Вместо ванильного экстракта можно и ванилин, используйте ванильный сахар, что найдете, короче. Все на ваш вкус. Как только мука равномерно смочилась водой, можно тут же добавлять размягченное сливочное масло. Вымешиваю на маленькой скорости 5-6 минут. Если руками, то минут 7-8 займет. Да, важный момент. Для подобной выпечки, для сдобной, для дрожжевой тесто лучше выбирать с высоким содержанием протеинов, белка. То есть 12-13% оптимально. Смотрите, вымешанное тесто становится очень гладким. Это главный показатель того, что вымешивание можно прекращать. Теперь тесто надо разделить на порции. Каждую надо обтянуть, сформовав шарик, и вот этот шов обязательно плотно защипать. На профиль бумагу для выпечки ее надо смять и расправить, чтобы не скручивалось. Потратил еще 15 минут, булки сформованы, оставляю их на расстойку на 2 часа, естественно, накрыв их, чтобы они не пересыхали. У меня уже кипит вода для подварки булок. Это технология такая для приготовления бубликов. Я же тот рецепт за основу взял. Духовка тоже разогрета до 190 градусов. Приступаем. Булку аккуратно плюхаем в кипяток секунд на 5 и сразу вынимаем. И точно так же все остальные, по-быстренькому. Все, отправляем в печь. Нагрев верхний и нижний. Время выпечки зависит от реальной температуры в духовке и от размеров ваших булок. Ориентируйтесь примерно на 20-25 минут, но за 5 минут до окончания выпечки я их еще и лизоном смажу. который сейчас и смешаю. Мне понадобится желток, ложка молока и щепотка сахара. Булки уже почти готовы, пора смазывать. Еще несколько минут и можно вынимать, нужно, чтобы цвет набрали. Красивые, они успели уже немного остыть, а я успел даже джем в микроволновке разогреть. Сейчас я его кулинарным шприцом внутрь запихаю. Играть в доктора совершенно не обязательно, можно в конце концов каждую булку разрезать и маслом ее намазать пока она теплая, ну или джемом, что вам больше нравится. а затем трескать с наслаждением, старательно гонять от себя мысли о лишних килограммах. Классные булки. У них мягкий мякиш, но при этом мелкопористый. Поэтому он прекрасно держит себе джем такой жидкий. У них легкий аромат ванили. Они, да они просто готовятся в конце концов. Красивые. У них есть очень большой минус. Сколько бы вы их ни приготовили, стрескаете все максимум за полчаса, а в остальном прекрасно. На этом позвольте с вами прощаться. огромное спасибо за компанию, за лайки, за дизлайки, если вам что-то не понравилось, не стесняйтесь в впиндюрить мне дизлайк. Всем пока.